Сердечно приветствую! Вы смотрите урок Международной Ассоциации Независимых Инвесторов и в этом уроке мы разберем, что такое колл и put-опционы, а также их выгоды. Это предназначено в первую очередь для новичков, которые пока не знают, что такое опционы, путают с бинарными опционами, не понимают выгод опционов и упускают очень много возможностей. Если что, всегда вы можете обратиться к нам и получить бесплатные видео уроки, тех стратегий, которые мы применяем. Наша ассоциация занимается тем, что обучает и систематизирует лучшие стратегии на зарубежном фондовом рынке, которые могут приносить от 2 до 8% в месяц на зарубежных акциях надежных компаний с возможностью минимизации рисков, а также всем необходимыми материалами, которые нужны для того, чтобы научиться даже с нуля. Обучение у нас до результата индивидуальное. Можете проходить по ссылке под этим видео и получить полностью необходимые материалы. Так что же такое опцион? Опцион это независимый от акций или фьючерсов юридический контракт, дающий владельцу право, но не обязательство купить акции, если это call-опцион, либо продать акции, если это put опцион. По определенной обговоренной в контракте страйк цене и до определенной даты. Это называется дата экспирации. То есть это юридический контракт, который работает определенное время. И если. Вы купили call-опцион, то вы приобрели право купить акции по определенной страйк-цене, но не обязательство, и вы за это заплатили. Если вы продаете call-опцион, то вы взяли обязательство продать акции по определенной страйк-цене. Возможно, эти определения кажутся вначале непонятными, потом в дальнейших уроках уже подробнее мы разберем, что такое call-опцион, что такое put-опцион, какие стратегии с ними можно применять, Сейчас пока просто определение. И свойство call опционов заключается в том, что если цена акции растет, то и стоимость кол опциона будет расти. Если цена будет падать, то и стоимость кол опциона будет падать. То есть в отличие от акции, любой контракт, call или пут опцион, они ограничены по времени. Put опцион. Если вы покупаете put опцион, то это дает вам право продать акции по определенной цене, пока действует этот контракт. Если вы продали пуд опцион, то вы взяли на себя обязательство купить акции по определенной страйк цене. И если цена акции растет, то стоимость put опциона уменьшается? Вот на этих свойствах кола и put опционов и заключается работает множество стратегий, которые дают больше выгод, чем просто работа с акциями или фьючерсами по принципу купил дешевле, продал дороже. Какие же выгоды есть? у опциона естественно с применением разных стратегий разных сроков разных страйков этому конечно мы всему обучаем покупая колл опцион вместо акций вы можете получить в 20 и более раз больше прибыли от роста цены актива чем просто от дохода с акций имея акции и продавая колл опцион вы можете получить прибыль 28 процентов так называемой аренды акции независимо от того куда пошла цена или может быть вообще цена стоит на месте, а вы все равно получаете прибыль. Продажа кол опциона дает возможность заработать на падении рынка вместо продажи акций в шорт. Выгоды пут опционов. Я перечисляю только некоторые выгоды такие очевидные, почему стоит изучить стратегии работы с опционами. Покупка пут опциона позволяет как бы застраховать свои акции или захеджировать от падения рынка. То есть вернуть затраты на покупку акций в случае обвала рынка, заплатив всего при этом 5-10% от капитала. Покупка PUT позволяет заработать на падение рынка с наименьшими рисками, чем продажа акций в шорт. Продажа PUT опциона позволяет покупать акции со скидкой дешевле, чем их текущая стоимость. Продажа PUT опциона позволяет зарабатывать на росте акций, не покупая акции. Смешанная опционные стратегии позволяет получать доход от любого движения цены акций, но это только при условии правильного понимания, как работают опционы и какие риски возможны при разных стратегиях. И сами опционы могут минимизировать риски при инвестировании, а также увеличить их в разы. Поэтому неграмотное применение опционов может привести к 100% потере капитала, но при этом не стоит пугаться опционов из-за этого. Нужно их изучить, потому что грамотное применение опционов может свести риски практически к минимуму и увеличить ваши доходы. Как же выглядит написание опциона, например, «Call опцион. расшифруем. В нем есть тикер, название компании, есть дата окончания договора или экспирации, страйк цена договора, обязательства или права, затем отметка, что это «Call опцион и стоимость опциона, премия из расчета на одну акцию. В этом примере покупатель, если человек купил колл опцион, получает право, но не обязательство купить, отозвать у продавца акции LL за 13,5 долларов это цена, до 6 мая 2016 года. За это он платит премию продавцу 80 центов из расчета на одну акцию. Но все опционы и продаются и покупаются контрактами один контракт включает в себя 100 акций, значит покупатель данного опциона заплатит 80 долларов за один опционный контракт. Раз 80 центов на одну акцию, то на 100 акций это будет 80 долларов. И продавец, тот, кто продал этот колл опцион, обязан, если потребуется, продать акции по 13,5 долларов до 6 мая 2016 года. Опционы на российской Биржа на европейской и американской отличается по некоторым нюансам. На американской бирже продавец опциона получает премию на счет сразу и может ее использовать как уже собственную прибыль и распоряжаться ей. Покупатель в любой момент может продать купленный ранее кол опцион, а продавец может выкупить или по-другому закрыть опцион еще до срока экспирации, до окончания действия опциона. Пример put опциона. Мы видим тикер компании также. Срок окончания, в данном случае, январь, 19 января 2018 года. Все опционы заканчиваются либо в пятницу, месячные опционы заканчиваются третью пятницу месяца, а годовые опционы заканчиваются третью пятницу января. Также мы видим страйк, цена договора, отметка PUT, может быть PUT, может быть буквой П и стоимость. И в этом примере, если мы хотим купить этот опцион, что это дает? Купив этот опцион, мы получаем право, но ни в коем случае не обязательство, продать акции Микрон за 25 долларов до 19 января 2018 года. Но если мы купили если мы купили этот опцион, то кто-то нам его продал. И тот, кто нам продал, он обеспечивает его. И мы ему за это платим. Из расчета, что в один контракт опциона входит 100 акций, мы платим здесь 880 долларов. И также на американской бирже продавец опциона получает премию на счет сразу. И покупатель в любой момент может продать купленный ранее опцион. И продавец выкупит закрыть опцион заранее. Это только малая-малая часть основы, что такое опционы. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше об опционах. Смотрите дальнейшие уроки. Также проходите по ссылке под это видео, чтобы получить пошаговый курс, какие стратегии могут вам приносить от 2 до 8% в месяц и выше на зарубежном фондовом рынке с возможностью минимизации рисков. Также получить журнал инвестора и узнать условия индивидуального обучения до результата Международной ассоциации независимых инвесторов. Всего доброго, будьте богаты и счастливы!